Как, блядь, он глушку, нахуй, не наступил? Саду, Это, ванная, ванная. Бля, он на глушку не наступил, я же бросал. Ё-моё. Бля, так смешно, нах Че я закрою, Это драм Фишка, Вот здесь, братан А, там же Там нет, там с альтовой сюда Ушел, здесь. ушел, вот здесь Синенько, пацаны Он задает, он знает. Прям в упоре вот здесь. Дорезаю, убил. Синка один добыл? Убил, убил, убил, Синка. Опа, наверху один, есть, один. наверху есть. Пульс полечить, где именно? где именно? Не знаю, вот увидел вдалеке, а потом все-то потерял. Я Все, нарежу! понял где он. Где мейн, скорее всего? Пульс, полечить, Пульс, полечить я. Я лестница к тебе идет верх да спускайся спускайся внизу внизу, а, внизу. Вот этот, дверь чекай потихоньку к идет потихоньку к идет все он где Майндор. шумите шумите шумите зеленый заходит раз. Смоста, смоса, смоста. У меня, на. А, шит! ну Ой, хороший. Атика, жактанки, элипзатор, брю. Живые, полисай, импровизатор. окей. крон блять на сайте че? у меня ебан блять закрыл а нет Финка я ещё жива, Финка я ещё жива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 противник еще один враг еще жив задание выполнено противник устранен пацаны а Терс, Терс, вот она. Актуально. Их двое тут. А, все. Двое... зашел раз зашел нашел? будет обыд платит. Вот платит. Четвертая метка. Четвертая метка. Ну, и суши. Келят. Келят. Келят.